To have a dream, baby. It's a dream. So... Аптечку брось на пау! <реклама> <реклама> <реклама> <реклама> Ты чучел? Ты мне показываешь, куда идти пальцем своим? <реклама> Тихо, вы ч ⁇ блядь? за обезьяна тут что много будет обезьян ах ты сука на нахуй селюкенти Ебать, а обезьяны-то какие-то непростые. Хотя, нормально. Я отсюда пришел? Да, вроде нет. Че сука? Уже не такая смелая, да, блядь? Ты думаешь головой блядь? Ебать их. А, ну они не очень серьезные, ребята. Это хорошо. Но то, что это, их так много, это плохо, блядь. Ой, это что такое? А, нихуя прикол. Прикольная тема. А обезьяны как-то отравляют, что ли, или еще? А это кто такой? Я его еще не видел Магнетит Здорово Так, что, куда мне? Сюда, наверное, да? Так, а там ничего не было? Ух, ебать Зараза, ебал Охуеть, обезьянки, вы чего? Ебать Вы адекватные, сука? У меня же игра залагала, блядь. Охуеть. А ну это, ну, я должен их бить, да, всех? Ебать. Все? Боже, блядь. Что это? Обезьяне вину, кайф. Чё, а нахуя мне обезьяне вино блять экскузму а она реально нужно мне я ну пусть будет как бы блядь, я не против просто зачем главное нахуя и ч ⁇ а поехали блять ну я наверное Наверное, правильно идут. Боже, блять, кто там сидит? Опа! Не зря, сука, она тут стоит, не зря, абсолютно. Так, давай зачилим. И пойдем вниз прогуляемся, там вроде что-то было. Пожалуйста, было Шар воскрешения Смущает, немного смущает Ой, мне сюда? Или куда? Сколько мне денег? 500 голды, да? Блять, а может навык тогда в какой-нибудь вкачать? А, это возле идола надо делать Тихо Ебать Он куда? то это Непростой парень, походу так, давай-ка ебанем. Изучение навыков, давай. На всякий случай. Хочу вот это вот что-нибудь. Что это? Здорово, берем, блять. И деньги, деньги бы мне куда-нибудь потратить. Что это? Медитация над силой. Нет, спасибо. Так, это что? Это долина бодхисатвы. Бодх... Бодхисатвы, заебись. Погнали какой-нибудь улучшим этот. Он выглядел как, ну, животное, блядь. Поэтому, я считаю, надо петарды вкачать. Поехали. Давай, братишка. О, на, будешь вино? Будешь, брат? Да. <звы> Прикольно? да? <звы> Нет. <звы> прикольно чё о, у меня же есть эти О, да, вот это вот тема Так, давай, а как петарды? В смысле, недоступно? А, блять А сколько денег надо? 400, сука Позволяет собрать ветер и выпустить его врагов Заставляя их отвернуться О! Нихуя прикольно Нихуя прикол. Мне нравится. Ставлю лайк. Блин, голды бы, наверное, подфармить. Ладно, так. И так сойдет. Так, давай посмотрим, как это работает. Ебать И пошел в бой, правильно? Так, и усиленная петарда у меня появилась Бамс Заебись Все, поехали Долина Бодхистаны, кайф, поехали. Ну, он похож на животное же. А это похоже на пруд, куда мне надо. Он моется. Иржан, иржан, иржан, блядь, заебал. Вставай Эд, салам алейкум, вставай я э, заебал, на работу пора, ты че ебанулся спишь? Вставай я Давай, давай. <плодисменты> Бля, так я не против, я заодно еще голду подфармлю. Как попасть назад? И вон там я собрал какую-то темку. А, бля, да. Бля, серьезно я это пропустил? Ладно. Ничего блядь. не было, да прикольно. Ля а что происходит? Я переместился. Разверни сразу и бей. Кого, блядь? Пошла нахуй отсюда. бью бью ебать вот это задрот блять опять обезьяна в натуре и у меня уже это инсульт скоро будет еще три Мне... Я... Давай, давай я сам найду, мне интересно Я убил? Я убил одну? Сюда нахуй Бомжиха, блядь. Это не она? Она Вот и пригодился ты талантик, блять, когда на батуте прыгаешь на ебальнике. Ха-ха-ха.